Uh, uh, да, она написала Наталья, добрый вечер. Наталья, добрый Хочу вечер. поблагодарить Искам вас, пастором вас Геннадием, за то, Геннадий, что за были вам. у вас как дома. У Сегодня обустраиваемся в Черновцах. Вечер в Очень скучаем за церковью. Много, много не что Да, слава Богу. Слава так что они переехали. И Я тоже вечер -по. потеряла их в прошлое воскресенье. Слава Богу. Вы обратили внимание у нас обратили картины. Внимание, картины. А, помните семью о, о, о, Шинюк. А, Шинюк. Вова, и Вова и Наталья. Они нам отправили они вот эти картины. Подарили, да. да. Одну нам домой подарили и, и две, две, две, и, и две в церковь. церковь. Знаете, когда они возвращались из Турции, они, адресе, они говорят, наш срок пребывания в Турции закончился. В каждых, в срок в Турции. А в Украину мы пока не хотим въезжать, там какие-то праздники были национальные. Да, ходят Украину, и мы боимся, ну вдруг там будут какие-то дополнительные островок, взрывы. Я говорю, да без проблем, в церкви как раз, раз комната казах, освобождается если помните, ставит. мы им накрыли стол, и, сделали и, а, сись, помните, день рождения его. Мы им масса, им день да. И он сказал, никогда в жизни нас никто не благословлял, обычно мы благословляем. И казал, никого, никого не, не благословлял, он благословлял, даже благословлял, расплакался не вечером. И, даже все расплакал. и, и в итоге он нам выслал вот эти картины. И, и знаете, я хочу вас вдохновить. И, а, в, в Библии э, написано Вы, в Библии, очень много гостеприимстве. Много гостеприимств. И знаете, написано, что принимая гостей, И пишите, гости, вы можете принять ангелов. Можем да приемами И я хочу вас вдохновить, да что, ну, может быть, да, это неудобство, Чи когда вы приглашаете гостей, гостей, особенно там, странников, Она да, или беженцев. Беженцы, или вот, Но через вина, это мы получаем благословение. А ваше, то, И мы можем получить ангелов. И, можем да И знаете, я вообще хочу вот сказать, анализируя с февраля И месяца, ну, кажется, может быть, маленькая такой наше церкви служение, когда мы стали принимать беженцев, вот беженцев, я увидела, что многие приходят голодными. Я говорю, Геннадий, давай будем сказала, делать ну, бутерброды или вот ну, кормить, или потому что хранат, в отелях, видимо, плохо за кормят, за и они голодные, худелите, дети, дети, дети просто набрасываются Децата на эти бутерброды. И вы знаете, слава Богу. И, слава на О, ну, мы увидели, что расход у нас и, увеличился, у меня, но потом, вы знаете, Бог стал просто сторицей ну, нам воздавать. Господь да не я поехала на БХТВ покупать еще одну видеокамеру. И, и нам выносят на вот такие три коробки прошутто. И не три кути из мясо. мясо. Мы, по-моему, никак не можем его съесть. Да? И, и, вы знаете, я вижу, у нас, например, мы, мы стали вкладываться и семьей тоже, да, в нас и благословлять, потому что, знаете, каждый раз принять семью, да это поменять постельное это значит, белье, это помыть комнату, да это. это приготовить это им покушать. Им Спасибо Оксане, что она Благодарю помогала. Оксана, что помогала. <laughs> да. И это неудобство. И неудобство. Но я вижу, например, огромное благословение на этом. И, и на нашей, и нашей семье, твой, вот и на, на церкви в общем. И церковь, Наверное, тяло. это продолжение к тому, что Твое говорила Гульшара. Путь к благословению, Путь к благословению. это... Это давать. Это, давать. это давать. Хотите что-то получать, а давайте. Нечто, Но это, что это, это, это никак, я не предлагаю вам, как дашь а на дашь. Да? Это благо... просто законы. Это такие законы. Да, да, вы, да, получите, -таки. да слава Богу. Слава да, Богу. может быть, еще кто-то хочет а, что-то засвидетельствовать или как сказать какие-то слова благодарности. Докажи, я я, я хочу работать. поблагодарить Наталью. А Наталью. Я сказала, Наташ, можешь закупать и делать бутерброды. А можно и помимо и того, и того что она в субботу, в субботу, в субботу печет в субботу пирожки, пирожки. В воскресенье она приходит пораньше, несет, делает бутерброды. И она очень скромная, она тут же убегает. Поэтому... Yeah. <laughs> Пока без... она не убежала, только, да, только я, я ее избегала, хочу, да, к ней присоединилась Наталья Позвантова, поэтому, Благодаря... знаете, слава Богу, мы... слава я думаю, что когда мы придем к Иисусу Христу, а а Иисус, мы получим награды даже за вещи, которые мы, мы не знаем, за нечто даже не честно, которые, да, мы, может быть, даже не думаем, что это какое-то что-то там, быть, а он скажет, знаете, гуляму, я записал вот, вот, вот это, вот а это, вот это, вот это, потому что Богу приятно, когда мы, мы делаем приятную, добрые угаду, дела. дела. Аминь. Аминь. Аминь. Еще кто-нибудь хочет сказать? Всем привет. привет Хотелось бы воздать славу Богу. У меня на следующей неделе день рождения. 25 лет исполняется. И меня до этого спрашивали за и неделю, Литва, что, что бы я хотел на день и рождения. Литве, как за и я вот так задумался, я замыслив, а что мне нужно. Как нужно? И я понял, что у меня все есть. И и это действительно, слава Богу. На слава на Потому что, когда я веровал 4 года назад, гудини, у меня была нужда, а нужда я не, о будущем. Я не знал, что делать в будущем. Не знаю, как в будущем. И Господь чудесным образом показал И мне, Господь мне чудесным, что делать. Мне показать, как Потом, в определенный момент, После, в определенный момент Скажем так, мои мечты, мои цели стали на первый план. Цели застанахан... А поиск Царства Божьего Пыльве на второй план. план. Пак... И тогда у меня все рухнуло. И Просто все обнулилось. Развали. И полтора года назад, когда у меня не было ничего, и я сказал Богу, что я сдаюсь. Сказах на Господа, я отдаю все в его жизнь, и и в его руки, его... всю свою жизнь. И пускай он Рисует, рисует мою животами, жизнь, то, как он видит. И вот за полтора года и и он кардинально поменял мою жизнь. Прумени, прумени У меня есть прекрасная жена. Прекрасна жена. На следующий год мы ждем, будет ребенок. Есть машина, есть Новый телефон, имам новый телефон, ноутбук, нов лапон, хорошая работа, которая жив-здоров, семья жива-здорова. А и здрав, и, том, и, и жив все это благодаря нашему Ищу Богу Иисусу Христу. На наше, за иисусу что Христу. я доверился, просто доверил свою жизнь а ему, ему, и Он вот как художник и просто и рисовал мою жизнь, художник, рисует мою жизнь. Мой живот. Поэтому я благодарен Ему за все. Иисусу Слава иисусу, иисусу Христу. За Слава, иисусу. Слава Богу. Еще кто-нибудь? Приветствую. Свидетельствующие. Не могла не засвидетельствовать свидетельствовать. Не тем более. не могла за свидетельствовать. Пастор так призывал. <свят> Пастора такая они призывавшие. Услышала объявление от Родезес. за убявота за Трездес. И понимаю, что я сейчас не могу. И разбракчев моменты не могут нас да и позволя. Вот. Но очень хочу, чтобы туда поехал мой сын. У очень много искажений на медаутиде там. Но приехав сюда, он вообще не хотел ходить в церковь. Бабушка увянутой дохмету, кто из общества не скажет ей каких-то христианских собраниях я вообще молчу. Из христианских собраний молчу. И э, когда я прошла там на одну процедуру в Варне, И когда у меня ходила процедура в Варну, девочка стала рассказывать что в ее церковь нужен барабанщик мечейкача его в этой это но это не эта церковь и я говорю ну я скажу сыну чтобы он загорелся на сков и наверное буду ходить куда сын пойдем ходят это важнее сном уди твое поважму но мне это так не понравилось. <свят> я говорю, Господи, я не хочу другую церковь. Я сказал, Господи, низком на другую Мне нравится, я здесь почувствовала, что я дома. Но, о чем я свидетельствовала недавно. И думаю наберусь наглости, смотрю, что нету постоянного барабанщика. сказах что буду полнаглость, там за барабаниста. Ну и пуп... подошла, спросила у группы прославления и, нужен. Чинок, нужен. Да, там группа то на прославление дали им тлява. Они говорят нужен. И, я казах, да". Я говорю ну вот. Я сказала эту. Говорю сынок куда я хожу нужен барабанщик. Я сказала синие калету ходит там. Да ты что? Я то, обязательно я, казах, приду. Это ли? Задолжителность что дойдет. Он ожидает поиграть на барабан. И тот <laughs> на барабане. Ну это как дополнительная Услуга, но Добачит то, что он пришел сюда, услуга. это уже подарок. И когда, э, слава господу, на раздель, слава на господу заговорили на молодежке от слава Он говорит, я, я, туда хочу. Я говорю, это уже слава Божья. слава на Потом, конечно, я узнала, сколько он стоит. И я спустилась на землю. И понимаю, что я очень хочу. Но это очень дорого. Но мы приехали здесь у мужа работа, и это реально сейчас подъем. Но как свидетельствовала сестра? А есть мягкий ковер, колени? Има килим, кулины. Я всегда верна Богу в десятине, в приношении. Я никогда не прохожу мимо э, чьей-то нужды, и не даже иногда украй, непосильной. Э, на, на и я говорю, Господь, но ты же сказал, хоть в это меня проверьте. И Господь сказал по ней, в това, да я не знаю как, но ты должен устроить, чтобы мой ребенок поехал на трездиас. И прихожу на служение и, вам на служение. и говорю Наташе, на я извиняюсь, но много это извиняла, очень дорого. И, и нам говорит, ой, я казва, а, ми... а я же забыла сказать, Добрай, что беженцам, докажешь, что за беженцы, сколько могут, и я расплакалась от счастья, потому что я вот приготовила определенную сумму, и как свидетельствовал пастор, за вот это я должна поехать, и я ее с легкостью и я благодарю Бога за это чудное свидетельство, и я верю, что там Бог исцелит моего сына, мы в 11 лет на, бешеный динайси. обнаружили полную глухоту и левого уха. На полную глухость. Но он сейчас играет на двух музыкальных Но, инструментах, на инструменты, инструменты, поэтому это просто нюанс, из -за того, просто который придет время, и Бог уберет. И момент, поэтому господь, я Богу че, заявляю, господь, что на этом трездиасе трез мой сын будет исцелен. Сын я и ожидаю. Для... Аминь. Аминь. Слава Богу, я чувствую, на Трездеасе будет горячо. Кстати, что чай, что горечь, что на Кстати, Гульшара на Трисдеас приехала, гульшара там будет еще и, и, душа душа и весело. Трездес, еще <laughs> и вы весело. уже чувствуете, да? <laughs> да. Еще есть несколько мест не а, может, для не кандидатов, кандидатов на Трисдеас, кто трездес, еще думает и не ошиб. решил. Сестра тоже, давайте мы вас поприветствуем. Кстати, Лена, пришел. да? Вероника, извиняюсь, Вероника. давайте поприветствуем. Вы из Германии, да, приехали? Из Германии тоже приехала я на Германии. Да, я думаю, что будет хорошо. Даром, У че, нас че, есть добре. люди, которые первый раз пришли, И да? Саду, за вы первый раз? А, ты? Да, да, вас уже. Первый раз, да? Да, представьтесь, как вас зовут. Анастасия. А вы уже были? Да, да, да, да, вот. да, ну, видимо, меня не было, бывает, что меня не бывает, да, мы, мы приветствуем вас, рады вас видеть, а, и у нас это еще не все. Вообще, Бог такой чудесный. Господи, вы чудесный. видели, да, вот эту вот всю аппаратуру? Она идет Ведь только к соло-гитару. Соло <laughs> да. И мы попросили и брата и Александра. Брат Александр, он, знаете, он рассказал одну вещь. Они когда они делали первый трездиас, трездиас в Израиле. В Израил. Ну, не они, а да, церковь. Вот. А, говорят, первый Израиль... Первый Трездес практически провалился. Первый провали Говорит, потому что вообще другое мышление. А, да, -то то При... Приехали различную. с Южной Кореи, ну, южаки вот корейцы. -курия -курия и второй Трездес приехал, он Топ. со своей группой. И, и говорит, мы включили, еврейские песни. Казалось, а включили еврейские песни. Ну и все, они все подскочили, стулья убрали, начали танцевать, да и Трездес удался. И да, и мы, пользуясь моментом, попросили тоже исполнить несколько песен. Не возражаете? Давайте мы поприветствуем Александра, пастор Александра.